Ты по кромке ледника шел, как по канату, рвали тело на куски скальные клыки. Разглядеть старался мир прорезь автомата, И Аллаха самого сапал за грудки. Злот и сравнивал с добром на весах фемиды, Запах крови раздувал, ноздри как меха, а От до романтики дошел до тупой обиды. И у смерти побывал в роде жениха. Воду пил из орыков пригоршнями полными И в желтушечном бреду поделил весь свет И накатывала грусть ласковыми волнами, Когда с почтой получал тоненький конверт. Ты столетия отмерял трупами тропами-оречьями, Ты в обойму загонял сразу тридцать судьб,